Но потом среди нас завелись программисты, и, как всегда, возникла конфликтная такая ситуация да, между людьми такой рабочей, можно сказать, профессии и людьми как бы мыслящими. Вот была такая песня, в которой очень много терминологии про вычислительную технику, но она сейчас потеряла всякое значение, потому что в персональных комп компьютерах этой хренотени уже нету, поэтому я не поясняю терминологию, так все понятно. Не спит четыре дня, судьбу свою коленя, Двоично-десятичный слышен мат, в глубинах ЭВМ. Среди тысячи систем Ошибки бьет печатный автомат А программист всегда здоров, весел В кафе Арбатском хлещет он коньяк Ошибка есть, спасибо, что не десять Ведь кроме женщин все вокруг пустяк Дым хлещет из ау, взорвалось блок мазу Пришло в негодность все от ЦБУ ни сердцу, ни уму, и ни в одном глазу И оператор звонко крикнул Пр -р -р", Программист, Опять здоров и весел В кафе Арбатском хлещет он коньяк Ошибка есть, спасибо, что не 10 Ведь кроме женщин все вокруг пустяк От Минска 22 собрали мы едва Четырнадцать феритовых колец, Сгоревшая дотла машина полегла, и оператор с ней нашел конец. А программист всегда здоров и весел. В кафарбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не десять, Ведь кроме женщин все вокруг пустяк.